Седьмая часть решения задачи D10. Мы определили левую часть в теореме об изменении кинетической энергии. То есть мы определили дельта Т системы. Теперь нам нужно определить сумму работ всех сил, которые приложены к этой системе. Теперь найдем сначала работу всех внешних сил. Собственно говоря, здесь Поскольку все силы внутренние, нити там нерастяжимые и так далее, то работа внутренних сил здесь вполне возможно равна нулю. Итак, какие же тут у нас действуют внешние силы? Давайте разберемся. Вот тело 1. На него действует что? Сила тяжести G1. Оно движется по... Вниз по... Вот так движется S. Значит, здесь действует еще сила трения. Сила трения. F-трения. Далее второе тело движется. G2. На него действует э, сила тяжести G2. Далее силы трения мы здесь не учитываем. Поскольку они катятся без проскальзывания, без скольжения. Далее у нас имеется... Так, на третьем теле у нас э, нету перемещения, его сила, ну как, на третьем теле сила тяжести уравновешена силой реакции крепления, то есть они не учитываются. Далее, на четвертом теле у нас, четвертое тело, это вот этот был э, шатун, на нем действует, что сила G4, если его массой же мы его не пренебрегаем, по-моему, да, g4 и далее у нас имеется вот здесь на пятом теле у нас момент сопротивления качению то есть у нас момент сопротивления имеется направленный если катится туда значит направленный в противоположную сторону теперь далее у нас пожалуй, вот это все внешние силы, поскольку э, сила тяжести G5 тоже уравновешена, что силой реакции опоры, то есть их мы не учитываем, собственно говоря, оно и по вертикали, то и не движется. Как и здесь в этом случае. Далее, что у нас? Ну, вот, пожалуй, все внешние силы определения работ. Теперь Работа э, силы трения АЖ1. А, давайте я напишу А1 для простоты. Она равна, естественно, что M1g умножить на H1. Если это тело спустилось на расстояние С, то высота, которую оно прошло, H, она равняется, что С умножить на синус альфа. То есть это будет M1g S синус альфа. S у нас дано, ну, напоминаю, на сотых пи метров. Далее, что у нас еще здесь? Сила трения. Сила трения, она равна у нас, соответственно, чему? F трения умножить на S, но со знаком минус, поскольку если использовать вот эту формулу, скалярное произведение, между этими двумя векторами перемещения S и силой трения угол 180 градусов. То есть это будет равняться минус F N на S или минус F. Mg косинус альфа умножить на S. Напоминаю, что сила реакции N, то есть если расписать это все, но ну, известный случай нахождения на наклонной плоскости. То есть вот это у нас угол альфа. Соответственно, у нас вот эта сила трения. Сила трения. А вот у нас... Сила тяжести МЖ. Вот сила реакции опоры уравновешивает вот эту составляющую силы тяжести. А эта сила, поскольку это у нас угол альфа, углы между двумя, между равенствами углов с двумя взаимно перпендикулярными лучами. Это перпендикулярно этому, это перпендикулярно этому, это масса альфа. Значит, это у нас составляющая МЖ косинус альфа. Вот я здесь написал это все. Соответственно, вот это работа силы трения. Далее, на второй величине, на вторая величине, она скатится, что А2, она скатится на ту же величину С, второй шаг. значит, будет, что М2Ж, H1, оно равно будет H2, то есть М2Ж, С, синус, альфа, и что у нас еще на четвертом? Четвертое тело у нас сместится, повторяю, вот из этого положения у нас сместится вот в это положение из А0, А и Б. То есть оно сместится вот с середины вот здесь. Поскольку здесь у нас было 2R3, то здесь у нас будет из пропорции R3. То есть опустится, то есть вот эта работа силы тяжести будет равна А3 м 3 жh 3 оно будет просто равняться М3G умножить на R, R3. Извиняюсь, это не R3, это М4. Там Это я. у нас равна... Третье у нас равна 0 Работа внешних сил. Остается у нас что? Момент сопротивления. Значит, работ, момен, работа момента, она чему равна? Я уже писал выше. Это m умножить на φ. То есть где у нас эта формула? Значит не здесь. Это я напоминал. Вот здесь, да, вот оно. Вот работа момента. Это момент умножить на угол поворота. Теперь в нашем случае это будет что? Момент сопротивления умножить на угол поворота пятого тела. Момент у нас равен d умножить на n5. Умножить на Фи 5. N5 у нас равняется m5 умножить на g. Умножить на Фи 5. Ну и поскольку каток у нас катится без скольжения, то мы можем записать какую. я напомню, как он у нас двигался. То есть F5 это какой угол поворота был. У нас каток прошел из начального положения. Вот это, давайте, С нулевое. Он прошел сюда, остановился и вернулся обратно. То есть его путь состоит из двух вот таких движений. При этом у нас вот этот путь, соответственно, линейный. Поскольку это качение вокруг как бы, по радиусу R5, то это у нас будет, соответственно, s 5 будет равен φ 5 умножить на... R5, опять, если мы фи выражаем в радианах. Теперь. Теперь нам определить это S5 будет. Но ну, S5 это явно у нас равно удвоенному движению вот одному. C0, C крайне. Это C0, C у нас равно... Вот опять-таки из вот этого чертежа, это C0C у нас, а откуда равно, значит, вот B0, вот это фактически у нас, соответственно, вот здесь же связаны и C0. Значит, вот это B0 перемещается максимально сюда, вот оно B, то есть вот это B0B, давайте это пока зачернем, то же самое, что C0C, то есть вот это перемещение, Значит, вот при вот этом перемещении, значит, шатуна. Вот это у нас шатун l, значит, сместился сюда. А, А, Б. Соответственно, вот это перемещение у нас чему будет равно? Оно будет равно следующему. Оно будет равно такой величине. Это у нас будет что? Вот это у нас будет положение определяемое. Вот из этого, это повторюсь, L у нас дано. Кстати говоря, оно равно, по-моему, 4R3, а это у нас R3. Давайте вспомним, чему у нас равно L дано было. Оно было дано. Вот, да, 4R3. L у нас 4R3. Это R3. Соответственно, Здесь, соответственно, здесь у нас B, B0 будет равняться чему? Вот из этого отрезка отнять этот отрезок, этот у нас отрезок L. То есть из отрезка AB0 отнять AB, то есть из отрезка AB0 отнять L. А сам отрезок AB0 у нас будет чему равен? Вот из этого треугольника. То есть это будет АБ 0 отрезок. Это значит будет что? Корень из L квадрат минус R квадрат, ну R3 квадрат, плюс R3 значит, минус L. То есть равняется, вот это перемещение равняется чему? 4r в квадрате это будет 16r, 15, корень из 15r квадрат, плюс r, давайте я буду писать просто r, минус 4r, то есть равняется, а вот здесь уже ну, равняется плохой величине, поскольку здесь у нас приближенно надо вычислять, это будет, ну, r, это r мы можем вынести за скобку, r за скобку, остается, что корень из 15 плюс 1 минус... 4 это равняется r3 соответственно это равняется корень из 15 где у нас калькулятор не то я делаю вот у нас 15 корень квадратный равняется 3873 r3 3873 плюс 1 минус 4 то есть минус 3 это равняется 087R3 то есть вот этот отрезок равен 087R3 и хорошо соответственно удвоенная величина будет равняться а здесь у нас эта величина будет удвоенная значит S5 будет равняться S5 будет равняться 0,87 на 2. Это будет 1, 1,7, да, 1,74 R3. И это равняется φ5 умножить на R5. Отсюда φ5 равняется, соответственно, 1,74 R3 делить на R5. Таким образом. Таким образом, вот мы вычисляем и что? И величину вот она. Дельта M5G 1,74 R3 делить на R5. Кстати говоря, да, забыл про знак. Опять тот же знак силы сопротивления. Это должен быть знак отрицательный. Сколько это сила сопротивления качению. Теперь. Нам нужно вычислить. Конечно же еще и суммы работ. Всех. Внутренних сил. Но в данном случае повторюсь. Из-за условий. То есть идеальные связи как бы наложенные. Нерастяжимые нити. Абсолютно твердые тела и так далее. Нерастяжимые стержни. То сумма работ всех. Внутренних сил. Она будет равна нулю. Следовательно, вот в эту часть сумма работы ну, мы должны включить только работы внешних сил, которые мы нашли вот здесь. Теперь мы готовы в принципе записать теорему в окончательном виде и решить ее численно. Но давайте этим займемся в следующем фрагменте.